<свят> так, привет всем! Да, смотрите, цветные, б... Сегодня команда Patriots опять очередной выходной день у нас в нескучном саду. На, подержи что-нибудь. Саях какой-то убитый. <свят> Что-то <свят> убитый такой. <свят> я, я не торгователь. <свят> не Да, потихоньку. В общем, чё? Ну, нормально, нормально. что? Все нормально не убитая, наверное, сегодня основной, основной ролик будет посвящен моей восстановительной тренировке. Она будет интересна всем, кто начинает свои тренировки или восстанавливается после перерыва. Что это было? Не знаю, это... Сейчас Весна. Начнется. Он с ней пристает. Да, видишь? Весна. Весна. Она скоро мая, а мая самый жаркий месяц весны. Да, ребят. Обожаю моих саней. Да, вот такие дела. В общем, покажу свою вторую восстановительную тренировку. Я уже первый, ну как вы помните, месяц во время всех коллег вот тренировки. Саня, вот про тех коллег, если кто видит. Не тех, наверное. В общем. Вот так. Ну и буду делать включения, какие-нибудь интересные, постараюсь поймать. О, можешь сейчас выпасть? Все, да, кстати, на, тогда пройдет судорога. Постани еще судороги буквы. От чего-то, непонятно. Ладно. А, что? Что? Кто со мной погнали, то кто будет? Серега будет да мной. Серега, да. Ты тоже был в старых видосах, как жизнь, а то у нас подписчики спрашивают, как как дела у старых героев, как твои цели. Цели идут. На, научили на старости лет подтягиваться по-новому, правильно. Вот сейчас так и стараюсь, поэтому пока результаты сейчас новым широким хватом 15 раз. Но к своим целям. Так, первое упражнение в нашей устроительной тренировочке, разогревочные Австралийские подтягивания. Многие говорят, что австралийские подтягивания не очень эффективны, не помогают в изучении обычных подтягиваний потому что вы делаете их неправильно надо делать подтягивания до касания груди то есть до касания груди тогда будет результат все давай сереб Первый подход, 10 повторений широким хватом, да? Широким, да, максимально широким хватом делаешь. И обязательно должен касаться прям грудью. Ты не касаешься грудью. А должен касаться. Видишь, это совсем не так легко. да. Да, да. Вот такие вот мелочи и позволяют вам делать тренировки эффективнее. Сейчас отдохнем немного. Отдых наш заключается в прохождении вокруг рукохода. И делаем следующий подход уже 20. Погнали! Сделали, всем понравилось, да, всем понравилось, отличное упражнение. Наше второе упражнение будет отжимания с ногами на возвышенности, для верхней части груди и для плечей. Поскольку надо будет потом восстанавливать стоечку на руках, ее надо будет восстанавливать потихонечку. Схема та же самая, 10-20, 10-20, сейчас пока первый подходит. И будем вот так вот по лайту сегодня же восстановительная вторая из пяти где-то ничего сложного, делаем 3, 2, 5, 4, 3, 2, 2, 2, Я снимал Снимал? Да Саня, на фоне задниц делаешь. Задницы к Сколько у тебя? Кресс. Саня, давай, тащи. И все. О. Так упражнения есть, Против, еще несколько осталось следующее упражнение это приседание делается по схеме 10-20-10-20-10 все очень просто, Только отдых небольшой, но приседать тоже надо И еще вопрос жизни, то есть вопрос делается вниз -то давно не приседал, прям перекрашивает Итак, двигаемся дальше по нашей восстановительной тренировочке Переходим на брусья тоже должна... устанавливать Делаем по той же самой схеме 10, двадцать, десять, двадцать, десять И делаем максимально Пол, пол, Блю Показываем, Нормально, да, папа? Нормально. Вот так и надо делать. Всем. Серега, давай. И там надо вообще касаться плечом. Плечами вруса Вот, сейчас. сейчас низко, вот, сейчас нормально. Ну, ну вот, можно так. еще ниже. Ну, Ты можешь вот еще забрать. ниже? Согни ноги. А там уже зависит Нет, от могу, от, зависит от гибкости плечей, чем ниже. Я просто пытаюсь понять. Вот это нормально. Ну, ну какой, а если вот так, всегда он вот, будешь делать, то будет но Качаешь грудак, как уса не будет. Вот, предлагаю. Кому-то отдал с французским. 10, 15, десятка французских, причем. Будем чердовать. Два подхода таким хватом, два подхода таким. Если Александра Бортнич попросит у тебя грудак, ты ей одолжишь? Это кто? Но ну, девочка без грудака, актриса такая. Наверное, вряд ли, но нет, не, не, не одолжил. Хотя смотря как будет. Просить. Эти девочки, они поразуют. Так, следующее установительное упражнение, подтягивание. Если вы видели тот видос, где мы Сани убили нет, локти предплечья, Саня установился. Я продолжаю восстанавливаться, это абзац. Если форсировать потяги на одной тренировке. И, значит, потягиваем. Делаем 5, следующий подход 10, потом пять. Делает, 5. Мм, Легоечка. Нам и делать все чисто. Просто доделаем чисто, английский получается не берет. Удаление правильно. С одной видите покаж, как он делает сразу разных ракурсов, да. Итак, последнее, последнее упражнение в нашей сегодняшней восстановительной тренировочке. Это выходы силой. На первый я, я сделал три выхода, сегодня я сделаю шесть в сумме. Но сначала сделаю три. Сумми девять, наверное. Сумми девять, ну не важно. Да? есть. Да, три. Да, Но ну, выходы в конце трения, жесть, конечно. Нормально. Это все просто побольше. Эй, дерьмо. Никто не заметил а пробок... где Под куркой. Под... А, Зацепи телефон, у тебя еще три выхода? Да. А, Но у некоторых шесть. Да? Почему? Ну потому что у нее шесть сейчас выходов. А, шесть. Что, да. что не надо, давай. Почему сейчас Серег тебе делает там? Поможет выход. Ну, Вы сверху и будет казаться, что ты как бы сама. Ну, Харт. Да? Давай. Только я надо килый на помочь. Ага. Потому а что все так просто. Может быть перчатки другие, потому что ты тоже на их перчатках ты их провернёшь Да Да? Руки не провернёшь У меня руки дрожат даже снимать Медленно выходи, давай Мне кажется, наоборот лучше было с рывком выходить Медленно не получится Попробуй вниз, как и больше, вот, вот, вот сюда И сразу подтянуться вот, вверх. Вот вверх Нет, полностью разгибай и Секрет в том, что полностью разгибай руки В этот момент у тебя максимально помогает резина Она максимально растягивается Сосуды, рук, Она пытается в кожаных перчатках не получится. Перчатках, не получится. Печаль.